Среди желающих прогулять школу существует огромное количество способов искусственного повышения температуры. Так ли безопасны они для организма и что будет, если съесть хлеб с йодом? В любой аптечке можно отыскать раствор йода, который есть незаменимым антисептиком для обработки ран. Но помимо прямого использования средства по прямому назначению, встречаются также примеры альтернативных рецептов применения данного препарата. Наравне с сахаром, который используется в комбинации с йодом в тех же целях, что и хлеб, средство славится методом повышения температуры. Так ли это на самом деле и что произойдет с организмом при употреблении такого не совсем съедобного сочетания продуктов? Такой метод популярен среди желающих повысить уровень температуры тела, используя йод с хлебом. Капнув пару капель на ломтик, его необходимо съесть и дожидаться момента, когда температура тела достигнет отметки на термометре в районе 37,5-38 градусов. Но такая хитрость может срабатывать далеко не всегда и не у всех. Желая добиться своего, за первой партией может последовать вторая, а иногда и третья, но состояние может остаться прежним. Такая стойкость к подобным раздражителям обусловлена хорошим и крепким иммунитетом, который защищает организм перед попытками вывести его из строя. Ни в коем случае не стоит пользоваться подобным методом, ведь высокая температура в данном случае свидетельствует только о том, что слизистые оболочки ротовой полости, горла, пищевода или желудка получили ожог. Употребляя в пищу хлеб с йодом, могут появиться следующие неприятные симптомы, среди которых тошнота и рвота, расстройство желудка, появление аллергических реакций, токсическое поражение печени, ожог желудочно-кишечного тракта, нарушение в работе щитовидной железы, нарушение в работе сердца. Из этого следует, что экспериментировать с искусственным повышением температуры таким способом категорически не стоит. Берегите свое здоровье, соблюдая простые правила, и общее состояние вашего самочувствия не даст сбой. Подписался на канал и ответ обосновал!